Всем привет, меня зовут Катыш Вилий Иван, работаю в сфере МЧС, приобрели видеостудию под ключ у компании Видеодоска. Сделали все максимально быстро, предоставили всю нужную технику очень быстро. Так как у нас премиум сегмент, большое количество всех устройств, это свет, компьютера, мониторы и так далее, так далее, так далее. На студии пользуемся многофункционально, любые задумки по видео, любые задумки по фото, эта студия даст вам. Потенциал этой студии огромный, это огромный. Большой плюс. Также огромное спасибо, хочу сказать, компании «Видеодоска» и ее персоналу за обратную связь. Обратная связь э, была молниеносной и четкой. На любые вопросы отвечали очень быстро, разжевывали каждый вот вопрос, как, какой только мог возникнуть. В этом большое спасибо персоналу и «Видеодоске».